Ассаламу алейкум! Вы смотрите Народный проект Узбекистан на канале Диалоги о рыбалке. Сегодня мы поедем на двухдневную рыбалку с гостями из Крыма, которым понравилась наша природа, пустыня, озера и, конечно же, рыбалка. Начнем мы с озера Куймазар, попробуем половить хищников, а затем переберемся на озеро Тудакуй. Не будем тратить время, поехали! город мираж, а солом козынку обжигает лицо, снойный ветер саму Раскаленное солнце целует бархан. Кораблем на закате плывет караван, Манит странника сказочный шелковый путь. подари бухара святой христа и вот мы прибыли на наше озеро погода была отличная не теряя времени мы занялись обустройством лагеря Наша сегодняшняя цель это удовольствие от самого процесса ловли, общение с интересной компанией и, конечно же. Благодаря теплому климату, свежему воздуху и кристально чистой воде. Здесь можно прекрасно провести время, можно порыбачить, искупаться и отдохнуть душой. Скажите, какую рыбу будем ловить и на что? Андрей, у нас сейчас вот водоем туда куль, а сейчас идет сезон сазана хорошо. Сазан да. здесь дикий, абсолютно дикий. Первый раз в этом году мы начали ловить его на прикормку. До этого мы только ловили его на, на креветку, он еще хорошо. Угу. А в этом году вот идет на прикормку, и мы, давайте его вот сейчас некоторые ингредиенты привез. Ну, давайте посмотрим, вот да. я сейчас их поместил. А что сюда сейчас ходит? Смотрите, это кукуруза. Угу. О, мелкая такая. Угу. Вот. Что еще у нас? Рис вареный идет. Для склеивания он хорошо, ага. хорошо помогает. Так. Это пшеница. Ну, пшеница, да, это да, да, пшеница. И вот еще один ингредиент, которого, наверное, у вас невозможно найти, это Нет. вот жмых. А, это это хлопковый жмых. А хлопковый жмы. да. У него есть свой запах, вот, можете помнить. Вот такой жирненький вот хорошо. Это, ну сазан идет. Это на Это из хорошо. него масло делают выдавляют. Вы? Да, да, это вот хлопковое да. масло делают. А, да, да, вот когда после отжима вот это все остается, вот на него тоже mm -hmm. хорошо идет сазан. Вот мы с вами сделали вот mm -hmm. вот такой я сейчас вот помесил вот такие вот плюжечки, mm -hmm. можно взять вот такую на эту пружинку будем ловить. Посадим его вот так. Mm -hmm. И все. Один крючок снизу будет. Мы крючок оденем mm -hmm. и забросим. Ну, надо бросать сколько дальше, сколько лучше. Хорошо. Рыба покрупнее, так что они все в глубине. Я уехал давно, а как будто вчера Распахни мне ворота, моя бухара В бухаре большинство поклево происходит в ночное время суток Днем, конечно, тоже можно поймать рыбу Но в основном это будет мелочь Которую можно будет использовать в виде живца на хищную рыбу Не, а нормально. нормально, я думаю, живетка Динамика пошла, мы уже ловим рыбу и очень надеемся, что этот привет нам принесет в На рыбалке, если ты тащишь, ты получаешь, в принципе, кайп от любой. На мой взгляд, да, есть где-то игра больше, где-то сопротивление чувствуется лучше, поклевка лучше. Но когда ты тащишь рыбу, и она уже села, то ты забываешь о будущем. Нашим друзьям из Крыма очень хотелось поймать трофейного змеголову, но так как крупного змееголову возможно поймать с мая по сентябрь, а наша поездка состоялась в октябре месяце, то пришлось радоваться пойманным маленьким змеголову. Несмотря на это, они были очень рады поддержать свой небольшой улов в руках и разглядеть его со всех сторон. Правда похож очень на змею и окрасом, и формой головы. На рыбалке мы пользовались донными сносями. Они являются одним из наиболее эффективных способов ловли рыбы садна и позволяют ловить практически любую рыбу. Платву, леща, судака и, конечно же, садана. Когда вы приезжаете на рыбалку, то вам без лишних слов захочется вкусить весь аромат свежепойманной рыбы. Как приятно, когда есть свежий урок. В нашем случае это сазанчики, которые мы сразу решили пожарить в Казани. Но рыбалка – это удивительное занятие, и время, проведенное на ней, счет жизни не идет. Ну, вот. вот такие сазаны у нас здесь были. Мелкие, Да, да мелкие. Скажи, какие впечатления у тебя от рыбалки? Почему вы решили приехать из Узбекистана? Мы ехали в Узбекистан не на рыбалку. Угу. Мы в Узбекистан собрались поехать, собирались давно. Мы много путешествуем, много рыбачим и в разных местах. Про Узбекистан сначала мы не думали рыбачить. Мы хотели посмотреть ну, венчужину, действительно, в Средней Азии, Самарканд, Бухара, Хива. Но так получилось, что буквально за некоторое время перед отъездом я увидел передачу ⁇ диалоги о рыбалке ⁇ где вы показывали ваши озера в Узбекистане о том, какая природа, пустыня, пустыня да, что это действительно у вас она живая, что много животного мира, много всего остального, какая рыба ловится. И некоторых, ну, я даже про некоторые не слышал никогда. Вот. И мне это стало интересно, и я связался сначала э, с треволазией, потом попросил, я именно попросил, что дайте нам, пожалуйста, координаты э, Бека, потому что ну, рыбак-рыбака видит издалека, что поговорить, какие снасти брать, чего, что как. В общем-то, действительно очень интересно. Вот мы уже даже попробовали половить, это действительно другая рыбалка то есть и озерная сама по себе и специфика местная и поэтому конечно безумно интересно мы очень надеемся мы как раз всегда слушаем когда мы приезжаем на какую-то рыбалку мы всегда слушаем местных рыбаков У -у -у. как бы нам рассказывают специфику местную и что-то пытаемся свое тоже привести да. попробуем и наши снасти Попробуем, обязательно попробуем. Красивая страна, красивая природа. Надеемся, будет шикарно. Андрей, расскажите, какая рыбалка у вас в Крыму? На какую рыбу вы рыбачите? Угу. Где рыбачите? Какие Я понял. Смотрите, у нас э, в Крыму есть два две основные виды рыбалки да это есть море черное которое то есть там ловится что ставрида барабуля окуньки морские пеламиды можно поймать вот но она требует определенных ну как сказать ну это нужен катер лодка потому что ну есть с берега как бы но много не поймаешь или крупной нету а чтобы поймать нормальную рыбу, допустим, ту же ставридку, да, там сантиметров, mm -hmm. ну, 20, там, покрупнее, 30, то нужно э, выехать на катере где-то метров 100-150 или на лодке, да, и вот на глубине 40-60 метров, да, вот там вот идут косяки вот этой вот рыбы, и ты в ответ ловишь на э, ставридку, ну, это как бы самая распространенная рыбалка, вот. Но у меня встречный вопрос. А yes, вот мы приехали сюда на озеро. Угу. А, здесь, я так понял, сазан, змееголов, как бы и судаки. А какие есть варианты еще рыбалки в, или в Бухаре, или в Узбекистане? Так, вот у нас лично в Бухаре около 15 водоемов вот таких озер. Угу. Они все дикие, с дикой рыбой. А, я сейчас коротко расскажу насчет тудакуля. Здесь водится около 40 видов это на что мы всегда приезжаем на рыбалку? Это на змеголова, на судака, на сама очень редко, потому что сом как-то не интересует как нас. Сом не интересует. Нет, а, змеголов, судак и из белой рыбы у нас хорошо идет, клюет хорошо сазан, белый амур, черный амур, вида амур. И есть такие редкие рыбы, лопотоносы два вида, но они в Красной книге мы их опускаем. Они, в принципе, вырастают до 40-50 до сантиметров. Ну, это белая рыба или хищник? Белая рыба. А, ну, клюет на червя. Это символ узбекской кухни. Сегодня мы будем с вами готовить плов. И как раз я вам покажу, как она готовится, именно бухарский плов. Нам нужны будут ингредиенты мяса, это говяжий, немножко курдюка, баранина. Ну и морковка, рысь и наши узбекские национальные приправы. Давайте посмотрим, как готовится настоящий. Так, у нас сейчас мясо, в первую очередь, пойдет. Масса у нас Давай. уже накалилась хорошо. Вау! Нифига себе! Гаря да, мясо идет. Ну, ну и тоже. курдюк тоже там. Айбия, да. а, как давно вы занимаетесь работой? Я где-то лет двадцать, наверное, не больше. А что вас подвигнуло? Я знаю, что в Узбекистане это как-то не очень было раньше развито. Да. Последние лет 10 вот начали заниматься плотной рыбалкой. Как-то начали увлекаться, молодежь начала увлекаться рыбалкой. Там мои друзья близкие забрали, Дима Ганин, у меня есть такой один друг. Забрал на рыбалку, мне очень понравилось. Первая рыбалка у меня была спиннингом, мы ловили жереха. Мне понравилось вот это вот вываживание рыбы, борешься когда вот с рыбой, вот это все, ну, да. да. Вот это все как-то, вот, да. Задело, и все, вот после этого начал уже сам друзей звонить по друзьям, когда поедем, накупил э, удилища разные, катушки, начал разбираться в этих плетенках, лесках, крючках, крючки вот эти, и все, пошел, поехал. У в первую очередь дошла до риса, так красиво вот так будем накладывать его. Тоже слоями получается? Да, да все, все слоями. Этими отличается бухарский плов от других О. Все закрываем крышкой. Когда приготовится? Все это будет вариться до тех пор, пока запах и аромат не достигнет аллаха. Что для вас рыбалка? Какие у вас впечатления от этого водоема? Айбек, ну рыбалка для меня лично это однозначно не э, ловля рыбы. Да? Это общение с друзьями. Да? Это вот эта природа. Это э, лунная дорожка. Это... То, что мы, мы видим вокруг, это настроение, это настрой. То есть к рыбалке в Узбекистане мы готовили гораздо больше, чем за месяц. И само приготовление, это тоже уже рыбалка. Это тоже рыбалка, да, действительно, вы правы. Ну, вот эта Машкараном нам портит много рыбалку, но через это час, закончится. мне кажется, они тоже, да, это все закончится. А рыбалка, наоборот, начнется у нас. Ночная, да, это... да ночная, интересная рыбалка начнется. Плов, кстати, это тоже рыбалка. Да, это тоже рыбалка. Плов. Наша дружная компания сплоченно и ответственно следила за чистотой лагеря, запасом дров и, конечно же, за процессом приготовления плова. И, получив массу эмоций, наш ужин перешел в ночные дискуссии. Полное впечатление от первого дня. едой и, и компании, как снова пора на рыбалку. На сон просто не остается времени. Конечно же, нашная ловля рыбы на донке это классика жанра. Нашная рыбалка, кроме приятного времяпровождения, еще и способна принести весьма солидный улов. Спустя некоторое время нам попались сазаны и мы вдоволь нагляделись на пойманных красавцев. Одно название этой рыбы заставляет рыбацкое сердце биться в восторге, одну душу трепетать. Отличные созданчики, да. Хрюкают, хрюкают. Что мы будем делать, пожарим или отпустим? Жарить будем, жарить. Или отпустим. Отпустим. Давайте маленького отпустим, а большого будем жарить. Давайте, хорошо. Все, стой, стой, стой. стой. Починка. Побавить. Да, Починчик вот. А -а -а. Беленький, да, такой, смотри? А. -а, -а. Красавец. Лови змее голов большой. И еще больше. Да. Ну, первая рыба моя на озере Тубуту. Какая рыба вы Ну, у нас типа бустерка называется. Подлещик, да, что-то типа такого. А у нас как называется один? Два глаза. Вот сазанчик на что и наш? Где-то на пару килограммов потянет. полицейная на светленький. Сазанчик. Первый сазанчик на сегодня, и по цвету он очень отличается от привычного, он прям белый-белый-белый. Вы смотрите народный проект Узбекистан на канале Диалоги Арифаута. Подводя итог, можно сказать, что наша нашей поездке все остались довольны. Как-никак мы поймали приличное количество сазанов и несколько судачков. Мы любовались красивым пейзажем пустыни, приготовили вкусный ужин и, конечно, посидели с хорошей компанией. Надеюсь, нашим гостям захочется приехать сюда еще не раз. Ловите рыбу, любите рыбалку, всем не хвоста, не чуи.